Местные жители восстанавливают детскую площадку и ремонтируют ступеньки своего подъезда. Пожалуйста, а помощь от Джека вы какой-нибудь получаете вот на ремонт? Мы сами. Своими силами? Позвольно, да. да. Вот решили так. Да, Все и... правильно, молодцы. Старая сломалась, мы новая решили сделать. Ну да. Назву укропом будем жить красиво. Отлично, да. Ну, Пусть отлично. только стреляют где-то в поле, а не сюда, по домам этим людям.